Мы давно знаем, что есть такое понятие, где то у, у Зеланда, по-моему, да, пространство вариантов, да, что в, в пространстве есть все варианты возможные, которые только возможны, но мы выбираем всегда только один, какой. Мы выбираем обычно один вариант, какой. Вот Подумайте сейчас, какой вариант вы выбираете, напишите в чате, вы, что, что является вашим выбором. Я, а я пока тоже скажу да что является вашим выбором это приоритеты ценности ваши привычки убеждения ваши какие-то ну, может быть врожденные вещи может быть приобретенные вещи он те программы на которые вы готовы те программы которые вы согласны применять скажем так например хорошая женщина находит ко мне заниматься а вот она написала я не могу быть успешной потому что у меня болеет мама все Точка. это какой выбор кто сделал выбор и почему такой выбор? Напишите, пожалуйста, если из вас кто-нибудь есть успешный, правда ли, что никто никогда не болеет в вашей родне, в вашем окружении? И, наверное, из этого вытекает второй вопрос. Если у вас кто-то заболевает, например, вот у меня сын, я вообще сам был очень болезненным ребенком в детстве, вот у меня сын, он тоже в детстве часто поболевал. У вас тоже наверняка кто-то из родственников, может быть, дети, родители, супруг, может быть, тоже болеют. Я сейчас только про успешных говорю. Когда они заболевают, вы все бросаете и все, ну, как бы херите свой бизнес, уходите с работы и сидите рядом со своим больным родственником? Или нет? То есть, чем я успешнее, тем я больше могу помочь своему, там, какому-то родному, близкому человеку. Вообще, в принципе, семье могу больше помочь, если я более успешный. Если я не успешный, как я могу помочь своей маме? Сидеть рядом плакать? Как вот, ну, кто это как видит? Напишите, пожалуйста, мне очень интересны ваши мысли.